Сегодня видео, господа, все о сексуальности. Токсичные, сладкие, секси. Все духи, о которых сегодня пойдет речь, женщины от них без ума. Как я могу это знать гарантировать? Господа, я опросил половину населения Земли. Нет, я не делал этого. Но я провел исследование. И есть определенные оттенки, которые манят женщин: кожа, табак, кофе, цитрусы, морские ноты. Древесные запахи. Ваниль, ладан и витивер. Так и какие духи содержат все эти ароматы, которые так нравятся женщинам? Узнайте это в сегодняшнем видео. Итак, господа, вам стоит досмотреть это видео до конца, потому что я расскажу, какие у меня есть духи, которые супер недооцененные. Серьезно, да, мы просто без ума от них, и никто о них не говорит. Начнем мы с аромата от дома Dior, Фаренгейт и Саваш. Аромат бензина, свежескошенной травы и кожаной куртки. Это просто секс в бутылке. Да, они в ходу с 1980-х годов, но они не упали в цене. Это настоящая вещь. Они сильные и мощные. И немногие парни их носят. Если вам кажется, что они устарели, то не стоит, многие модные тренды возвращаются к нам из 80-х, и это, пожалуй, один из них. Диор, саваж, бергамот, перец, лаванда, ветивер. Это слышно в первые пару секунд, но после высыхания раскрываются амбраксан и благовонии. Многие среди любителей духов ругаются на них, но суть в том, что вне этого сообщества, а в частности девушки, им они очень нравятся. Если вам действительно хочется нечто особенное, тогда попробуйте парфюм. Конечно, не хочу вводить вас в заблуждение с этими клонами, но не стоит ожидать от них схожести с оригиналом. Наоборот, эта вариация, например, парфюм, чем он отличается. В нем есть ваниль, он слегка мягче, есть сандалы, отсутствует амбраксан. Так что это будет отличная альтернатива, если вам не нравится резкий аромат амбраксана. Я понимаю, парни, многие из вас хотят такие духи, которые мало кто носит, что-то новое, что-то уникальное. Поэтому зацените духи Dream Woods от галерея парфюм. Верхние ноты – это бергамот и грейпфрут. Помните, девушкам нравится цитрус. Далее лаванда – это делает данные духи очень мужскими. Кардамон, пачули. Также есть ваниль – она добавляет сладости. Это действительно хорошие духи. Это нишевые духи. Они концентрированные, они долго держатся, 12 часов. Поэтому если вы в поисках духов, которые мало кто использует, и это новый аромат, пробуйте их. Ребята, если вам нравится сегодняшнее видео, то жмите лайк и давайте накормим алгоритм. Делая это, вы помогаете YouTube понять, что вам интересно это видео, и тогда он будет показывать его другим мужчинам, чтобы они тоже учились лучше выглядеть и пахнуть. А как насчет духов, которые гарантированно понравятся девушкам? Amon's Pure Malt и Amon's Pure Тонко. Оба этих аромата гурманские. Если ей нравится солод, виски, ваниль, а многим нравится, то эти духи просто восхитительны. Очень простые, но при этом она захочет вас съесть. Парни, если вы никогда не пробовали гурманы, то это отличный выбор для начала. А если тусовки не по ее части, то попробуйте тонко. Мне нравится, что в них есть мята и лаванда. Девушкам нравится лаванда. Затем кофе. Бабы тонко и немного ванили. Эти духи очень нежные и приятные. Если вам нравятся нишевые духи, то есть отличный вариант. Это Крит Оригинал Сентал. Духи из дома Крит. Мало кто их когда-либо пробовал или даже не слышал о них. Отлично подойдут для осени и зимы. Сандал будет главным оттенком. Также есть корица и ваниль. Есть легкая нота лаванды, ее еле слышно. Так что эти духи будут весьма уютными и притягательными для девушек. Но если кредит слишком дорогий для вас, то зацените Mont Blanc Individual. Они очень схожи. Я бы сказал на 90%, но за небольшую цену. Часто можно встретить Jup. Он даже не в одной лиге, и я держу этот флакон как напоминание о том, что мне не нравится. Далее в моем списке это фирс от Кромби Crombie and Fitch. Они возвращают нас обратно в 90-е. Они пахнут как торговый центр. Почему они распыляли эти духи в магазинах? Потому что это работало. Женщины обожали этот запах. Поэтому, когда ты их нюхаешь, они возвращают тебя в прошлое. Это ароматик, но у него есть сильные ноты мускуса. Вам покажется, что они относительно дорогие. Не знаю, может это из-за того, что на них эти шесть кубиков. Если вы хотите найти что-то похожее, тогда попробуйте Монтбланс Legend. Они не будут столь сильными и не будут держаться так же долго. А если вам хочется что-то более качественное, тогда зацените Персиваль от Parfums de Marly. Если все эти дизайнерские духи не ваше пальто и вам хочется что-то уникальное, тогда обратите внимание на Virtus от Navitus Parfums. Обожаю эти духи. Если вам нравится Carline, я бы сказал, что они похожи, но есть разница. Это очень сложные духи. И это заметно по тем нотам, которые в них присутствуют. Это шафран, мускатный орех, кардамон, мед, корица, манго воск, табак, ваниль, пачули. Это, наверное, мои любимые духи от дома Навитос. Теплые, привлекательные и секси. Они точно сделают так, что девушка захочет приблизиться. Итак, следующие могут удивить кого-то из вас, ребята, но я внесу Fragnance One Black Tie в этот список. Когда я думаю о том, как они их продавали, когда ты надеваешь смокинг и тебе хочется пахнуть приемлемо, то, скорее всего, тебе надо надеть эти духи. Когда я слышу эти духи, то я слышу ясный и веселый. Веселый секс в флаконе. Давайте объясню. Цитрус в верхних оттенках делают их ясными, затем сразу переходим к древесным ароматам, и когда они просыхают, то раскрываются почули, ветивер и кардамон. Это ароматики, это действительно чистые и веселые сексе духи. На мой взгляд, это лучшие духи от Fragments One. Итак, очень быстро, господа, я хочу прояснить. У меня тут очень много духов, я не буду погружаться в детали, потому что, я уже говорил об этом раньше, они присутствуют во многих списках, которые заверяют, что девушки от них без ума, поэтому они тоже должны быть у вас на карандаше. Это One Million от Paco Вы слышали о них, вы их видели, у них очень броская упаковка. Это стоящие духи. Да это дизайнерские духи, сотни парней будут носить их в клубе. Но девушкам они нравятся. Wanted от Азарра. Они хороши, но я бы остановился на Wanted by Night. Это клон. Он будет чуть более сильным, сама жидкость чуть более темная. Они будут чуть слаще. Девушкам нравится. Версачи Эрос. У них есть клон Flame. Оба эти аромата называются кокаином среди духов, которые нравятся женщинам. И на это есть причина. И это служит причиной, почему так много парней носят именно эти духи в ночные клубы. И это их минус, что когда ты пойдешь на тусовку в клуб, то там по-любому есть пару парней, которые носят эти духи. Но на вашей коже они могут раскрыться очень хорошо. Духи, которые не все носят, они тоже сладкие, хорошо интимные духи. Это Armani Strong With You. Мне лично не нравится название, но мне нравятся духи. Это отличный бренд ароматика и сладости, очень приятные. Также есть ультра-мейл от Жан-Поль Готьер. Это сильный и сладкий аромат. Джерми из Джерми Фрагнанс хорошо отзывался о них. Это хороший показатель, потому что это достойные духи. Не забываем про Коуч Фоумен. Они пролетают вне радара. Сладкие немного ароматики. Они ничем не выделяются, кроме того, что они нравятся девушкам. И относительно это безопасные духи, и это хорошо, потому что их даже можно попробовать использовать для офиса. Спайс бомб, вы их знаете, это классика от Виктор Эндрольф. Да, они тоже часто присутствуют в клубах, тоже достойно называться кокаином среди духов. Они просто притягивают женщин, особенно если все остальные атрибуты на месте. Вы привлекательны, одеты, хорошо. Если вы не привлекательны и пройдете мимо, то она, как минимум, скажет, что ты пахнешь хорошо. Вот еще Булгари Мэн Блэк Ориэнт. О них мало кто говорит, а я считаю, что это крутые духи. Они высоко в моем списке. Отлично подойдут для зимы. Итак, парфюм с Демарли. Их часто можно встретить. Деми Роулинг рассказывает о Хирот. Она говорит, что это секс в бутылке. И я соглашусь, это крутые духи. Но это не самые мои любимые духи от Демарли. Ими будут Карлайн. И Карлайн чуть более трудный в ношении, чем Геррот, но я считаю, что они столь же хороши, может даже лучше. Поэтому это мои основные зимние духи. Еще два произведения искусства, и это клоны. Первый – это парфюм Terra де Хермес от Хермес. Оригинальный аромат, EDP. Отличный, но вот эти, на мой взгляд, лучше. Они мягче. У них не такой сильный ветивер, и когда они просохнут, то аромат волшебный. А вот тут у нас Armani Code Эпсолю. Ваниль делает их более сладкими, и поэтому девушки обожают их. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому мне интересно услышать в комментариях. Я не могу рассказать вам обо всех ароматах, поэтому мне интересно, что я упустил. Какие духи приносят вам комплименты о девушек? Пишите в комментариях. Хорошо, господа, какие духи ношу я? Это почти преступление, что никто о них не говорит. И это прекрасные духи, которые вышли пару лет назад. Нет, это не Дольчи Габана Зеван. Они могли запросто попасть в список, но я их не включил, потому что они и так во многих списках. Я также часто говорил о Дэвиде в Эмбер Бленд. Отличные духи, девушкам нравится янтарь. Том Форд Блэк Окит тоже не попал в список. Я говорил о них много раз. Это отличные унисекс духи. Они очень привлекательные и, пожалуй, мои любимые зимой. Но давайте пройдемся по линейке Аквадижио. Да, мы все знаем эти классические Аквадижио. Мы их видели. Это уже классика. У нас также есть Профундо. Они недавно вышли. Очень хорошие. Также есть Эпсолю, сладкий аромат. О них много говорили, но мне кажется, он расстроил достаточно людей. Далее Профумо. Эти духи получили много внимания. Это хороший бренд, который сегодня стал современной классикой. Но я бы хотел поговорить об этих духах. Эпсолю инстинкт. У этих духов чистый, свежий океанический аромат, но это в Если пойти дальше, то это более темные духи. В них есть янтарь, есть дерево, у них очень великолепный шлейф. И я очень удивлен, что так мало кто о них говорит. На мой взгляд, эти духи на круглый год. Их можно носить и летом, но они очень отлично подходят для осени и зимы. Они пахнут как зима в Сан-Франциско. Эти духи отлично подходят для того, чтобы потусить с друзьями и, конечно, привлечь девушек. Какое видео смотреть дальше, как насчет того, как сделать так, чтобы духи дольше держались. Парни, если вы хотите сделать так, чтобы духи оставались максимально долго, тогда вам надо посмотреть это видео. Я рассказываю, как избежать ошибок и как сделать так, чтобы духи держались целый день.